Для нас с Робертом огромное удовольствие общаться сегодня с вами. И в этот день мы хотели бы немного поговорить о том, когда был основан Арифлейн. Это произошло 48 лет назад в Швеции. Всего через год. Мы будем отмечать наш 50-летний юбилей. «Арифлейм» — уникальная компания. Мы предлагаем нашим клиентам и консультантам не только качественные продукты, но и план успеха, с помощью которого каждый может достичь процветания. Преимущество бриллиантовой команды Бриллиантовый директор Единовременная выплата 6 тысяч долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок с бриллиантом. Средний доход за год 1 миллион 800 тысяч рублей. Старший бриллиантовый директор. Единовременная выплата 8 тысяч долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференции. Золотой значок с бриллиантом. Средний доход за год 2 миллиона 400 тысяч рублей. Дважды бриллиантовый директор. Единовременная выплата 10 тысяч долларов. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференции. Золотой значок с двумя бриллиантами. Средний доход за год 3 миллиона рублей. Президент Единовременная выплата 100 тысяч долларов Золотой значок президента Сузумруда супер VIP места на всех мероприятиях компании Средний доход за год от 9 миллионов рублей Автомобиль Volvo S60 в подарок и полеты в бизнес-классе Однако уникальность «Арифлейм» не только в этом. Получать удовольствие от жизни, заражать других своим оптимизмом, а также устраивать фантастические конференции в самых удивительных уголках земного шара – часть нашей культуры. «Арифлейм» – один из крупнейших косметических брендов в мире, предлагающий более тысячи номинований продукции. Более 100 ученых и экспертов в Центре исследований и разработок в Дублине и в Институте исследования кожи в Стокгольме постоянно работают над созданием новых технологий и инновационных продуктов на основе натуральных ингредиентов. Мы ценим природу, поэтому со дня основания мы не тестируем косметику на животных при разработке продукции. Производство на всех фабриках «Арифлейм» соответствует высоким экологическим стандартам, использует возобновляемые природные ресурсы и стремится не наносить вред окружающей среде. В каталоге «Арифлейм» ты найдешь модную декоративную косметику, высокоэффективные средства по уходу за лицом, телом и волосами, эксклюзивную парфюмерию, а также продукцию wellness для здорового образа жизни. Здесь каждый подберет собственный набор уникальных продуктов для комплексного ухода за собой. Ведь забота о красоте и здоровье – это первый шаг на пути к мечте. Наша миссия — помогать вам воплощать ваши мечты. Присоединившись к Reflame, вы получаете шанс начать новое, увлекательное путешествие к вашей мечте. Мы, сотрудники и лидеры Reflame, обещаем поддержать вас на пути к вашему успеху. И мы желаем вам прекрасного, успешного старта в Reflame.